Сегодня речь пойдет о такой красавице папая Это растение родом из Мексики, или ну, Южной Америки. Вот я ее вырастила из семечки. Еще у нее есть название дымное дерево и хлебное. Плоды очень вкусные и ароматные папайя очень имеет декоративный вид, кроме того, что у нее еще вкусные плоды. Посмотрите, какие красивые у нее листья. У нее сейчас возраст где-то примерно месяца четыре. Это со дня посева. Она имеет такой утолщенный стволик. Смотрите, какой у нее стволик. Он, главное, здесь имеет такую чешуйчатую какую-то структуру. А вот здесь гладкий. И вот здесь вот у нее почки. Папайя очень в раннем возрасте начинает уже плодоносить. Но это в природе, конечно. Где-то месяцев 9 на ней появляются уже цветы и завязываются плоды. Семечки я купила в... В садовом центре там было в пакетике всего три семечки и из этих трех зашла только одна можно конечно купить плод папайи спелый а извлечь оттуда косточки но прежде чем косточки посадить у них нужно выдавить вот этот сок и потом их посадить ну, так как это дерево, и оно требует развитию корневой системы. Я хочу, чтобы у меня деревце все-таки плодоносило, поэтому я ему развиваю корневую систему. Я его постоянно пересаживаю в более крупную посуду. Вот сейчас уже, ну, здесь там дренаж просто хороший, даже вот здесь, по-моему, это корешочек. Я хочу пересадить ее вот в такой горшок. Пересаживать буду методом перевалки, чтобы не повредить корешочки. Ну, вот она полностью с всем грунтом у меня выходит очень хорошо. Вот, видите, прекрасные корешочки. Этот дренаж можно даже... Будет Обязательно нужен хороший дренаж. Она не терпит влаги в почве. Земля должна быть рыхлой. На основе белкумас подойдет почва с добавлением песка. Я купила для нее землю для цитрусовых, потому что по ph и по содержанию почвы она подходит тоже к папаи то есть ph должен быть 5 от 5 до шести с половиной кислотности. папаю я поливаю по мере пересыхания верхнего слоя почвы, примерно, знаете, вот видите, она у меня практически сухая. Она любит, знаете, даже, я ее даже иногда просто порыхлю земельку и ее хорошо с пульверизатора опрыскаю. Это ей нравится, так как это тропическое растение, она требует повышенной влажности воздуха. Ну и, конечно, любит солнце. У нас такого нет солнца, чтобы, знаете, ну вот сейчас даже, по крайней мере, но ну, может течение где-то, когда лето наступит уже. У нас оно вот еще никак не хочет наступить. Конечно, я ее буду притенять немного от полуденных лучей солнца, чтобы у нее не обжигались листья. Ну, здесь, так как грунт содержит песок, да, но я все-таки хочу побольше песочка добавить, чтобы более такая, знаете, рыхлая почва была, чтобы когда я ее поливала, как бы она полностью проходила и уходила вода. Для папайи температура такая оптимальная нужна 24-27 градусов, она не любит резких перепадов, не любит сквозняков и зимой ее нужно досвечивать, она такая м -м, светолюбивая очень. Ну, вот, я сейчас горшок, конечно, выбрала побольше, но я буду контролировать полив, я ее слишком переувлажнять не буду. И она у меня стоит на подоконнике, как бы грунт достаточно быстро просыхает сейчас. она у меня когда проросла семечки она знаете сидела очень долго каком-то знаете в одном можно сказать положении маленькая такая была и вот она только знаете наверное сидела месяц вообще не, не росла вот просто не росла а потом знаете очень быстро начала вот наращивать листву А потом очень пошла активно в рост, видимо, корешочки набрались. И... Ну вот этот стволик я хочу оставить на том же уровне, как у меня и было. Углублять я его не буду. Подкармливаю я ее ну, раз в 10 дней фертикой. Она подходит для цветочных и плодовых культур. Все готово я ее перевалила сейчас думаю что у нее пройдет прям вообще она в рост я считаю что за четыре месяца она прям хорошую корневую систему нарастила прям одни корешочки были то есть дренаж только высыпался из горшочка и все сейчас я ее сношу в душ но я почву не буду сильно увлажнять а вот прям вот немножко по листьям, так и чуть-чуть вот остатки какие-то воды упадут в горшок Обязательно полив теплой водой. Но я воду не отстаиваю, конечно, потому что растений много, так что я поливаю просто из под крана теплой водичкой и все, чтобы вода, главное, теплая. Была. И унесу ее на ее место законное, и вам сейчас покажу. Ну вот накупала немножко попаю и поставила, она у меня стоит на окне. То есть, когда будет такое активное солнце, она будет у меня стоять вот как бы между окон, вот это прикрывает и ее не так сильно обжигает. Или жаль Я очень рада, что она есть в моей оранжерее. Встретимся в следующем видео. Не пропускайте.